Сейчас у нас идут очень классные дни, когда нужно загадывать свои желания, ставить перед собой цели. И вот э, очень важно задать себе такой вопрос. Некоторые э, специалисты называют его точка Б. Да? То есть из точки А машина движется в точку Б да? из математики в школе. И вот точка Б – это тот результат, которого вы хотите достичь. Вот подумайте. Отнеситесь серьезно к моему заданию. Возьмите прям большую тетрадку, разрешите себе несколько листов исписать ручкой и опишите, вот как сочинение в школе, да, каким должен быть ваш счастливый день, ваша точка Б. Вот представьте, что вот уже там через год, или, я не знаю, через полгода, у кого-то через месяц это желание сбывается, да, у кого насколько ресурсов хватает. Представьте, каким должно быть. Каким будет утро? Куда вы идете потом, после завтрака? Да? Кто рядом с вами? В каком доме вы живете? Вот представьте все это. Разрешите себе. Представьте, что у вас каталог Вселенной. У вас можно выбирать все. Да? Разрешите себе помечтать. Вот такая мечта, ну, мечты они все имеют обыкновение сбываться. И ваша, естественно, мечта сбудется. Поработайте над ней в эти замечательные дни, когда один день год кормит.